Привет, я Энни Мэджик, и сегодня будет довольно необычное видео, ребят, кто следит за мной в инстаграме, тот знает, что недавно я была в Казахстане на встрече со своими мэджиками, но давайте по порядку. За Признайтесь честно, думали ли вы когда-нибудь, что если я бы жил другой жизнью? Какая бы она была, чем бы вы занимались? Что если я, все та же, анимэджик, снимаю видео на YouTube, но скоро выхожу замуж. И мой будущий муж из Казахстана, и он богат. Какой теперь станет моя жизнь? Давайте посмотрим. Мой будущий муж живет в столице своей страны, а это, как вы знаете, Астана. И прямо перед самой моей поездкой в Казахстан, буквально перед самолетом, мне подарили в качестве сюрприза от него новый iPhone последний. Модели. Тут я много выражаю свои эмоции благодарности и счастья. Скромничала, но подарок приняла. Ну, знаете, не каждый день такое бывает. Тем более, что у меня до этого был динозавр. Вроде бы четвертый по счету. С памятной наклейкой Анна. Сзади после ремонта. Только Magic может распаковывать и включать iPhone последней модели на скамейке. Ну а что, мне лететь уже пора. Вообще. Конечно же, так как он меня очень любит, он купил мне билеты в бизнес. Класс. И вот я лечу в Казахстан, в город будущего, в крутом самолете авиакомпании Аэростана. Но я же мэджик, и даже в сказке у меня не может быть просто все нормально, поэтому на соседнем сиденье со мной мужчина, которому не нравится, что я разговариваю с фотоаппаратом, а я очень стеснительная и решаю снимать все молча. Так что сейчас вы видите, как я безумно счастлива лететь в таком комфорте. Кстати, если вы хотите, чтобы ролики выходили чаще, ставьте много лайков на это видео, Видео, и вот они ваши волшебные комментарии, если хотите сюда попасть, обязательно вот там вот их внизу пишите. Кроме пледика, подушечки, больших просторных сидений мне принесли косметичку, и внутри был дорожный наборчик. Масочка для сна, лосьон для рук и тела, затычки для ушек, оранжевенькие, я же мэджик, но дядя не одобрил. Расчесочка, влажная салфеточка, ручка и зубная щетка с пастой, а еще носочки для уютного полета. До взлета мне принесли винную карту, спасибо, я не пью, и шикарное меню с на выбор. И вот мы взлетели, поднялись в небо над Москвой, и нам тут же принесли планшеты с Эрастана ТВ, где можно посмотреть разные фильмы. Какой последний фильм вы, кстати, смотрели? Я выбрала Эскобар. А для того, чтобы смотреть киношечку И никому не мешать, нам принесли фирменные Большие удобные наушники с одноразовыми чехлами Во имя гигиены Я себе сделала новую прическу при помощи наушников Дядя не одобрил Потом нам принесли вкусняшки и сок И пока я смотрела кино, я думала ужин Но нет, всего лишь его начало Рыбка, холодные закуски Булочка, салатик, маслица к рыбке Перчик и соль И все это на салфеточке И самое интересное, что все приборы металлические А не пластиковые, а еще в отдельной баночке оливковое маслечка. а вот уже потом был ужин красная рыбка в соусе с гарниром ням ням конечно уже сытая и довольная Мэджик уснула и проспала весь фильм и проснулась уже когда мы прилетели тут я гордо показываю надпись астана Дьюти free спросите зачем я не помню видимо не проснулась еще но аэропорт у них крутой а вот багажа у меня не было и похоже его ни у кого не было кстати в москве на тот момент два часа ночи а в астане 5 утра мы Прилетели в Астану! И вот в Астане, в аэропорту имени Назарбаева, меня, конечно же, встречает личный водитель с табличкой и везет меня в лучший отель в столице, Риц Карлтон, в лучший номер. Я реально сейчас, ребята, чувствую себя рок-звездой. Здесь должна быть какая-то эпичная музыка, просто... дали вот такую вот вип-карточку по всем отелям, по всему миру. Посмотрите, фруктики, тарелочка и... Ну, да, да. Конечно, обязательно уронить что-нибудь надо, и письмо Короче, я еще минуту повосхищалась старательному почерку в открытке Потом повосхищалась суперуправлению в люксе Повсюду сенсорные панели с кнопками, при помощи которых можно управлять всем чем угодно Выключением, включением и приглушением света Громкостью музыки, закрытием и открытием штор на окнах Ты как на космическом корабле Эта забава поглотила меня еще на полчаса Потом я увидела ванную Нет, у меня там есть ванна крутая все покажу, как только очнусь. Кстати, я чуть не уронила камеру на лицо. Чшш, Аня спит. Этот номер настолько Я проспала. Пенной ванны с видом на город не случилось. Ну блин, а что? Вы только посмотрите на эту гигантскую, шикарную, уютную, мягкую кроватку. И как вы думаете, чем я продолжила восхищаться, когда проснулась? Конечно же, шторками на управлении. Во-во-во! Поехали! Аня. Где твоя серьезность? Ты взрослый человек, скажет кто-то. А знаете, что я отвечу? Смотри, какое окно тут большое! Обожаю большие окна! А там гигантский чупа-чупс. Ага, попался, вот тут я как раз не шучу. Они и правда так называют вот это здание с шаром на верхушке. Правда, официально оно называется Байте, байте рек Мне срочно уже нужно было собираться, поэтому я еще понажимала кнопочки, потом повосхищалась супермягким ковриком в ванной. Потом красиво. Разложенными штучками, дрючками на раковине Полотенчиками, стаканчиками Косметикой, золотыми подставками Зеркалом, халатиками, унитазиками А потом встала и сказала Я оделась раньше, чем умылась Это первый раз в моей жизни такой еще раннее утро, а мой будущий муж очень занятой человек, поэтому он уже на работе. Мы с ним встретимся попозже, а пока я решаю посмотреть Астану. И если честно, я очень удивляюсь, насколько там красиво, современно, и это реально город будущего. Поэтому всем любителям путешествовать обязательно нужно там побывать. Допустим, когда я выбираю свою жену, она не была из моего РУ. Когда мы знакомимся, допустим, с девушкой или что-то, мы спрашиваем у нее ру. Короче, и, ребята как, должны семь да, поколений 7 своих знать. Своих знать. И, и зачем это вообще? Чтобы на ген, генетическом уровне, когда ты, если у вас один и тот же дед, то есть. У вас может родиться какой-то не такой ребенок. Чтобы, получается, ты не женился или не вышел замуж на родствен... за родственника своего. И вот он, гигантский чупа-чупс. И внутри чьи-то дедушка с бабушкой. На прозрачном лифте мы мчимся на самую верхушку, прямо в шар, представляете? От открывающегося вида точно можно проснуться без всякого кофе. Нереальная красотища и идеальная симметрия. Просто рай перфекциониста. А это золотая рука нур-султана Абишевича Назар президента Казахстана. Говорят, что практически у каждого жителя Казахстана есть фото с этой ладонью. А вот, видимо, у этой парочки справа от меня еще нет. И, судя по их лицам, они уже не могут дождаться, когда я освобожу вип-место. Кстати, если вы не знали, в Казахстане тоже есть свои блогеры и вайнеры, и мне не придется там скучать. А тут популярный казахский вайнер с эпичным именем Аксултан держит на ладошке дворец независимости и рассказывает мне о достопримечательностях. Вот это здание в виде миски Университет искусств, между прочим Справа от него монумент Казак Хэлли». Вроде выговорила, если что, извините меня, дорогие казахстанцы Ну, вы все поняли, да? Не надо переводить Ну ладно, для тех, кто не понял Дворец мира и согласия Да-да, вот это самая красивая пирамида Наша с ним свадьба Наверняка будет проходить в самой большой и красивой мечети Казахстана Хазрет Султан. Эта мечеть, кстати, ребята, еще и одна из самых больших во всей Центральной Азии. И там невероятная спокойная атмосфера. А вот это вот в накидочке это я стою. Чтобы узнать лучше культуру своего будущего мужа и поближе с ней познакомиться, я пошла в Национальный музей. Напротив музея фонтан с казахскими единорогами Шучу Эти супер суперлошади с рогами называются толпары На входе под потолком золотой орел и золотой шар над ним Но камера не передаст, какие они гигантские Значит так, в Казахстане есть снежные барсы и они один из символов страны Да, я тоже удивилась Я как настоящая девочка обращала внимание на все пушистое Собачка как настоящая кошечка, как настоящие птички Помните фильм Ночь музея? Вдруг они все тоже оживают? Круто! Ой! Тогда надо опасаться вот этого парня Очень эпично Ну а вообще, ребят, в этом музее можно провести больше, чем 24 часа челлендж Потому что там бесчисленное множество залов Они все очень разные А вот я снимаю красивый кадр с красивым полом а вот светящийся разными цветами взрыв просто не давал мне покоя. Ну никак я не могла оторваться, пока не сняла 100 вариантов ракурсов. Но самые популярные это золотой зал, где хранятся всякие золотые находки, а еще знаменитый на весь мир золотой человек. Говорят, что золотой человек дарит золотую кнопочку. А развел, это была легенда, да? Мне кажется, это свинюшечку. Это оказывается тигр Все просто Тигр Я уже под большим впечатлением от города, но еще не побывала в Экспо И вот когда я туда попала, я поняла, что да, окей, я знала, что Астану называют городом будущего Но не думала, что все так Круто, современно и технологично. Чтобы вы понимали, насколько огромный шар. О, я долго могу так уходить назад. Е, yeah, бой. А вы бы хотели жить в таком мире будущего? Расскажите, каким его видите вы? Ну, тут мы немного потанцевали на волшебных лестницах. Как без этого? Я же мэджик. Тут я пытаюсь изобразить, будто моя камера привязана к веревке. Ну, типа как воздушный шарик. Ну, ладно. А вот эта завораживающая штука выглядит совсем не так, но камера не может это заснять, там реально какое-то электромагнитное поле. Смотри, как камера записывает. Капец. Прикол. Буквально полгода назад я поняла, что побаиваюсь высоты, поэтому, когда я смотрю вниз, мне становится немного не по себе. А вы поняли, да, что это пол, и по бокам, по стенам ездят лифты. Залипла на летающую ткань надолго, мэджик. Я лично верю в то, что все мы связаны в этом космосе тонкими нитями. Ой, ладно, не буду начинать. Он вообще-то тут местный, видите, во всем этом космосе. Это сверххудожественный кадр Аксултана. В экспо несколько этажей, и на каждом есть что-то крутое, поэтому обойти хочется все. Здравствуйте. Привет. Обязательно снять сторис на фоне искусственного водопада, потому что очень похож на настоящий. Этот милый робот называл мальчиков красавчиками, а меня красавицей, и потом решил спросить. Вы знаете, что такое любовь с первого взгляда? Или О, мне все, все. Упс, неловко. Я еще и станцевать для вас хочу. Хотите? Хочу. Станцуй. Ви, как мило. Неужели будущее настолько близко? А еще там есть прозрачные мосты и сквозь пол видно все этажи вниз. Да, хорошая тренировка для тех, кто боится высоты. Автомобили будущего. Так вот вы какие будете. Ветряная кабина. Без комментариев Еще пару лет назад не было сенсорных телефонов, а уже сегодня мы видим это У нас вроде как принято праздновать свадьбы в самых лучших ресторанах Поэтому мы выберем Вечное Небо Прикольное название И что очень интересно, этот ресторан находится в бизнес-центре под названием Москва По-моему, это очень символично Астана, Москва и пока мой муж до сих пор занят на работе, я решила попробовать, насколько вкусно там готовят. Не смотреть вниз, не смотреть. Ой, Пока все начинают кушать, я же мэджик, поэтому я восхищаюсь, что ресторан на самом высоком этаже, и он весь из панорамных окон вместо стены, можно смотреть на стану с высоты. Потом восхищаюсь, как красиво оформлен туалет. Да, это то, что надо делать, пока все обедают. А так как в это время в Астане была не только я, но и другие блогеры из России, например, ребята с канала Чебураша ТВ и Леша Столяров, мы, конечно же, обедаем все вместе. Столяров маленький, маленький, маленький, маленький, маленький я ему отомщу. Так. По своим жизненным взглядам я не ем все подряд. И не могу есть любое блюдо, например, баранью голову. Но ее преподносят по старейшей традиции только самым почетным гостям. Ребята, это голова барана. Будем пробовать? Мэджик первая. Нет. Мэджик, давай, мочи. Это глаз, это глаз. Это глаз. Рука вот такая. Не могу. Давайте. Так, застану матушка. Да ну, давай, mm. <плес> <сос> <сос> за трясло <там>, <сос> вкусно, да. Сдался и сказал, я не буду глаз, я слишком слаб, простите, я могу только мозг поесть. Мозг тебя был А глаз ешь, будешь лучше видеть. Но в целом все остальные национальные блюда вкусные. Окей, с рестораном и со всем остальным вроде определились, а после свадьбы мы поедем в бал Карагай. Это такая очень классная зона отдыха в Астане, и там устроим фотосессию на лошадях. Только для этого мне нужно научиться на них ездить. Ну, как дела? В смысле, у вас что у нас Ой, ой, дорогой, да, пожалуйста. Ну, конечно, ты Смотри. Мы что, поверим? Серьезно? Сталинов, а ты какой, да? Все, пока, удачи! О, как красивая! Ну давай, не то твоя. Ну ты у нас ну, девочка, все, да, давай. И вот я села на лошадь. Не совсем прям первый раз в жизни, но один из первых. Но я же мэджик, так что не могло все пойти так, как надо. Именно со мной должно было что-то случиться Моя лошадь решила, что ей нужно поесть Встала где-то с краю и начала жевать траву Она ушла есть, вообще жесть А я была к этому не готова И я не знаю, что отключилось в моей голове Но я отпустила поводья Не спрашивайте меня, почему И когда она подняла голову Одной ногой она зацепилась И стала очень нервничать Она стала скакать, как на радео. Оператор бежал ко мне и, конечно, не заснял всю эту жесть Но в те секунды я реально думала, что я паду и все. Я изо всех сил вцепилась крепко в село, И когда подбежали помощники, она не давала никому подойти. Но все закончилось хорошо. Не знаю, что могло со мной случиться, но у меня вся жизнь пролетела перед глазами. Но я же Мэджик, поэтому я села снова и поехала кататься дальше. Мама, спасибо, я нажала меня, почему у тебя а не у меня с ней здоровый, этот хрен. Поедешь быстро, быстро. Нет, вот тебе. Тихо, тихо, тихо, не надо. Она просто очень быстро поскачет. Так, тук, тук, тук. Слушай, что, мы сделаем? Нет. Ребят! Нет! Спасибо! Это видео я такая спокойная, а так я очень впечатлительная и эмоциональная девушка и чтобы эмоции не взрывали вот так вот меня изнутри, чтобы стресс не так сильно сказывался, всем людям нужно выпускать пар. И в этом мне, конечно же, помогут квадроциклы. Давайте на гонки! Но я же Мэджик, и как всегда, по иронии судьбы, мы не сняли, как я сама водила квадроцикл, поэтому у меня на память только эти кадры. Ну и надо будет, конечно, на свадьбу пригласить гостей, чтобы они поднимали настроение, как наши веселые русские ребята, которые пробовали порное верблюжье молоко и ели канину. Это очень для нас все не свойственно, и поэтому мы на это все эмоционально реагируем. Говорят, это полезно жир. для потенции. Ну, окей. Все-таки для потенции горячего а а <смех> <смех> да И вот уже вечереет, день подходит к концу, мой муж скоро закончит работу, а у меня проходит офигенная встреча с мэджиками в огромном просто гигантском торговом центре мега <смех> Силквей. У нас, мне кажется, в Москве таких нет, он реально просто супер-супер-мега большой. И вот это вот то, что вы сейчас видели, это просто какая-то вот такая вот малюсенькая его часть. Видите, как в Казахстане выглядит подписчики черного такие супермены. Когда я перееду к своему мужу восстану, я буду ходить за покупками именно сюда, а на выходных еще буду прыгать на батутах, потому что там очень крутой батутный центр. Батутный парк, кстати, в этом мега-силквей называется Канго. и... Ну тут прям вообще есть где отдохнуть. Ребятам я думаю, блин, я захотела на батутики. К сожалению, здесь моего роста нет. И чтобы я вечером не заскучала без него, мой будущий муж купил мне билеты на шоу Иллюзионистов с Бродвея. Только там, конечно же, снимать было нельзя. Вот там, вот... В конгресс-холле будет сегодня шоу магии. И именно поэтому я иду туда, потому что я мэджик. Очень необычное впечатление, и это реально магия. Я сразу вспоминаю, как я делала ролики про фокусы, как я пыталась что-то повторить. И здесь происходит нечто невероятное. И вот после шоу я еду на Астана такси, которое, кстати, дешевле, чем у нас. И вообще там все дешевле, чем у нас. По ночному Городу. Все такое красивое, светящееся, модное. Я наслаждаюсь видами, вспоминаю прошедший день и понимаю, что Астана это действительно город будущего. Жизнь непредсказуема, ребята, мы никогда не знаем, что с нами случится завтра. Поэтому нужно наслаждаться каждым моментом. Что если бы все было именно так, как я сказала. Но я не замужем, и мой муж не богатый, и не из Казахстана. И единственное, что тут верно, это то, что я побывала в Астане. И это действительно волшебный город. А я хочу вам сказать, ребят, как всегда: не бойтесь жить, не бойтесь быть собой, любите жизнь и путешествуйте! А теперь информация для мэджиков: я хочу вам кое в чем признаться. Если честно. Я намного более эмоциональная И подвижная, чем я бываю в видео И порой мне тяжело себя Сдерживать, но мне Всегда кажется немножко Я ведь тоже человек, и я тоже боюсь, что Вы можете просто испугаться, насколько Я вот такая, вот вся моих эмоций Чрезмерных, и поэтому я стараюсь Быть поспокойнее, поскромнее Эмоций во мне всегда больше Прям вот через край, и мне кажется Вы просто этого напора можете не выдержать Я бы сейчас здесь так бы взрывала Разрывала этот рассказ, подписывайтесь на канал ставьте лайки голосуйте вопросы пишите комментарии и переходите по ссылочкам на новые видео на других моих каналах пока